Всем привет! Сегодня мы будем учить, как правильно собирать кубик -рубик. Для начала мы должны собрать крест на крест. Возьмем желтый. Или белый. Давайте белый. белый. Мы должны поставить белый сюда, а синий сюда. Для этого мы делаем следующим образом. И у нас уже вместо синего сюда, белый сюда, и синий сюда, э, зеленый. Ставим вниз, ищем зеленый, вот зеленый, обратно, вот, меняем и ставим к белому. ищем вот, оранжевый оранжевый тут и белый должен быть тут для этого мы делаем раз, два а потом возвращаем чтобы не пропадать нашему нашей игре а, тут, тут красный надеюсь видно все ищем Точнее, не а делаем точно так же. И поворачиваем. И обратно возвращаем. А, в принципе, все. Но я сделаю еще парочку примеров. Возьмем теперь оранжевый. Он, если вы сделаете все правильно, то просто дож дождитесь следующего видео. Возьмем оранжевый. А нам нужен оранжевый, чтобы тут был Вот так оранжевый, как тут Правильный, оставим вот так Ставим вниз Здесь видно? Вниз А еще раз Как показано на видео Крутим вот сюда И поворачиваем И все Собрано Ищем, ага, вот зеленый цвет Точно так же Кручим до конца. Вот в принципе ничего сложного. Теперь ищем э, оранжевый цвет с желтым. Вот оранжевый цвет. Он снизу, а должен быть э, тут и желтый тут. Для этого мы делаем раз сюда, докручиваем до желтого, поращиваем вверх и ставим обратно. В принципе, все. Крест готов. Осталось поставить правильный грань тут и тут. И тут. Спасибо за компьютер.